Все закрыто. Больше одного не собираться. А весенний призыв в армию не отменили. И амнистия, похоже, на 9 мая не будет. И вообще не будет. Зачем? Почему не будет? Вы Во Франции, в Германии, в Италии, в США отпускают из тюрем заключенных. Тех, кому осталось немного сидеть, и тех, кто совершил мелкие и ненасильственные преступления. В Афганистане выпускают заключенных. В Индонезии выпустили 30 тысяч. В Иране 85 тысяч. Из них 10 тысяч вообще помиловали. Остальные будут досиживать. Может быть, потом. А может быть, и так исправятся. Покажите мне ваши тюрьмы. И я скажу, в каком обществе вы живете. Вы – это не я придумала. Это ваши варианты. Ну-ка, Чехов? Гевара? Чемберлен? И снова нет. Правильный ответ – Черчилль, Уинстон, Леонард. Но не будем вспоминать прекрасные норвежские, датские, шведские тюрьмы и рассуждать о прямой связи состояния общества и состоянии тюрем. Ну и так все очевидно. А что у нас? У нас отменены свидания, передачи, посылки. Прием новых арестантов в Москве продолжается – но это происходит только в одном единственном СИЗО. Все остальные заморожены. Ни следственных действий, ни судов, ничего. Почему бы не распустить по домам тех, у кого есть дом, кто не опасен? Но для этого нужно решение суда. А суды на карантине не работают. Кому подошел срок освобождаться условно-досрочно, тоже сидят. Потому что нужно решение суда и присутствие потерпевших, и все, полный алис, как говорится, капут. Кодексы перестали действовать. Конституция? Давайте не будем опокойной. Противники амнистии, помилования или какого угодно еще акта, даже не гуманизма, а здравого смысла, рассуждают. Но вот выпустим мы людей, а у них ни дома, ни семьи, ни работы. Правильно. Да потому, что за 20 путинских лет не созданы элементарные механизмы ресоциализации. Все на бумаге. И душат НКО, которые могли бы этим заниматься. Вот вы и убились. Ладно, сейчас мне до ресоциализации. Отпустите тех, у кого есть жилье и семья. Что на зонах делают 150 тысяч наркозависимых? Они как туда попали? А так как Голунов могут попасть? Хоть он и независимый. Кому-то подбросили, как Голунову. Кто-то потреблял, его с этим взяли. А Кто-то вообще за компанию и по случаю. Они опасны? Ну уж точно не сейчас. Ну хорошо, это мы такие прекрасно душные. Или как нас назвали в Совете по правам человека при президенте, правозащитные истерички. Ок, мы привыкли к такому. А Верховному комиссару ООН по правам человека, вы тоже так скажете? Между прочим, ООН призвала все государства освободить заключенных, не представляющих опасности, и разгрузить тюрьмы. Ну да что я вас сейчас тюрьмами гружу? Сейчас не до них вроде. А вот и нет. До них. Потому что наши тюрьмы – очаги инфекции. Думаете – Откуда берется на свободе туберкулез? А вот оттуда он и берется. Никакой медицины там нет. Ну поймите же, это я вам вместе с Черчиллем говорю. То, что происходит сейчас в тюрьме, очень быстро распространится и здесь, на свободе. На нашей пока еще относительной свободе.